Ребята, всем привет! Я направляюсь в город, кое-что нужно прикупить и хочу вам показать очень интересный магазин. Он наподобие китайского, но там есть все. Итак, магазин называется Теди и мы сейчас туда пойдем на разведку. Также я зайду в Неонет и Пепко. Есть все для кухни, разные мочалочки для любой поверхности. Смотрите, даже со смолитами есть. Есть для выпечки кексов такие формочки. Есть разные, видите, с ананасиками, детские с рыбками. В принципе, какие угодно. Есть просто белые. Мне, кстати, нужно будет купить. Буду на днях делать кексы. Есть еще вот такие вот силиконовые. Формы для печенья, еще силиконовые, разные лопатки. Также есть для кухни перчатки, полотенца, сковороды, чашки на любой вкус. Есть также для детей разные бутылочки для воды. Очень интересные, симпатичные. На любой выбор вам разные корзиночки для дома. И черные, и белые. Можно вот такие использовать для цветов. Смотрите, а такие статуэтки можно поставить, например, в детский сад. Очень симпатичные. В Польше, кстати, очень рано готовятся ко всем праздникам. И, как вы видите, уже активно готовятся все к Паске. Продаются разные корзинки, разные украшения в виде кроликов, яиц. Также зелень, если хотите украсить двор. И такие разные детские сумочки. Можно купить такие яйца, например, и разукрасить их вручную. Такие прикольные тарелочки. Я, если честно, даже не знаю, для чего они рамки для фотографий и большие и маленькие очень много посуды разные тарелки бокалы стаканы смотрите какие прикольные баночки посмотрите какая красота вот такие вот тарелочки просто моя слабость очень красивые. Мягкие игрушки для детей. Вот коробки подарочные. На любой вкус, любой размер. Магазин просто супер. И в конце этого ряда еще продаются разные коробочки для того, чтобы упаковывать подарки. Ленточки, бантики, разные веревочки и все остальное. Магазин очень большой, приблизительно таких где-то 4 ряда. Красивая набережная. Сколько уток, конечно, здесь. Я только достала камеру и они начали подплывать ко мне. Думаю, наверное, что я их буду кормить Ну а теперь мы перейдем к посылке iHerb И давайте начинать И первое, с чего я хочу начать, это семена Чия Я раньше себе покупала их, но покупала в польском магазине Бедренка Это обычный продуктовый магазин Но последним временем что-то они перестали завозить эти семена Поэтому я решила заказать их на iHerb Это пачка вместительная Здесь 340 грамм то есть ее хватит надолго и семена чиа содержат незаменимые жирные кислоты Омега-3, белок и клетчатку, благодаря чему они являются прекрасным питательным дополнением к салатам, смузи, к выпечке и ко всему другому. Я стараюсь их употреблять ежедневно, они очень полезные и в основном я их употребляю на завтрак. В этих семенах очень много витаминов, из них такие самые основные это омега-3, клетчатка, также это веганский продукт без глютена, кашерный продукт. И еще забыла вам сказать, что вы можете, например, если вы занимаетесь выпечкой, добавлять их в выпечку, например, там, в домашний хлеб, если вы готовите, да, например, там, в кексы, посыпать сверху кексы. Они очень полезные и они еще способствуют хорошему пищеварению. Если в вашем городе продаются семена чиа, зайдите в интернет, почитайте, может быть, что-то новое для себя узнаете и купите такую пачечку и попробуйте. Еще раз напомню, я эту пачку заказала на iHerb, она там обошлась мне не очень дорого, и здесь 340 грамм. Следующий продукт, который вы видите, это кероп, он также отправится на мою кухню. Простыми словами, это обычный, так сказать, заменитель какао. Кероп вообще это рожковое дерево, оно так называется, цератония, это натуральный питательный заменитель какао или шоколада, как я вам уже сказала. По вкусу и внешнему виду кероп похож на какао, но при этом содержит больше натурального сахара, гораздо меньше жиров, несколько минералов и не содержит кофеина. Об этом продукте я узнала недавно, я прохожу марафон и там содержатся рецепты с этим заменителем какао, кэроб. Я зашла в интернет, почитала, что это, как это, с чем это готовят. И поняла, что мне стоит это заказать. В магазинах я не нашла. Может быть где-нибудь в органических каких-то магазинах он и продается. Но я искала и ничего не увидела. Если, например, можно найти кокосовую или миндальную муку или агар-агар, как я недавно купила, заменитель желатина, тоже очень прекрасная вещь, то кероп я не нашла. Как вы видите, пришел в такой пачке, здесь всего лишь 453 грамма, но его также хватит надолго. Вы можете из него делать какао, добавлять в шоколадные блинчики, добавлять в домашнее мороженое. Я недавно делала мороженое из обычного какао, и оно получилось очень горькое. И я хочу на днях попробовать с карабом так как здесь содержится натуральный сахар именно этого растения, и я думаю, что оно будет намного слаще. Также вы можете добавлять в какие-то кексы, какие-то пироги, например, да, то есть полноценный заменитель какао. Следующая моя покупка — это тушь для ресниц компании L'Oreal Я думаю, что многие уже слышали о ней. Это очень известная тушь, но, как оказалось, в польских магазинах ее очень тяжело поймать и вообще купить. Она пришла мне в коробочке. Я уже, конечно, разорвала, все распаковала, уже испробовала на себе. Тушь очень классная, удлиняет, увеличивает объем, такой черно-угольный оттенок, очень темная, классная, щеточка вообще супер. Ранее у меня была тушь от компании Avaline, и как видите, она уникальная, асимметрическая щеточка в виде крыла, которая захватывает Каждую ресничку от внутреннего до внешнего уголка глаза. Я даже могу теперь сказать, что эта тушь стоит того, стоит тех денег. И если у вас будет возможность, обязательно или купите в своем стационарном магазине, или же закажите на iHerb. Тушь просто шик. Мне кажется, что у вас сейчас дежавю, кто смотрел предыдущий ролик о iHerb, я снимала там конкретно ролик о этой компании, о своих покупках И я заказывала такой вот крем И я хочу сказать вам точно, что этот крем супер, потому что, как видите, это с первой покупки у меня крем Здесь уже использовано где-то пол баночки, он очень классный, вообще суперский а этот крем такой же я заказала маме я когда поеду домой я и отвезу в такой, как мини-презентик. Крем просто делает чудеса, потому что, во-первых, его хватает надолго, во-вторых, он густой, он хорошо впитывается в вашу кожу, он с таким нейтральным запахом, то есть нет вот этих резких запахов, знаете, как бывает. Крем просто супер. Всем рекомендую, обязательно покупайте. В этом продукте, я уверена, на 100%, и, наверное, это будет не последний крем, который я заказала IHerb. Далее, следующий продукт это шампунь для волос. В прошлый раз я заказывала компании тоже iHerb, только Сукин, производитель австралийский. На этот раз я заказала совсем другой шампунь, попробовать тот очень хороший. Как видите, волосы такие объемные, блестящие, мне очень понравился. Этот шампунь для натуральных и окрашенных волос усиливает блеск. И увлажненность без ущерба для цвета. То есть он подходит как для нормальных, так и поврежденных. И для тех, кто делал химические завивки или какие-то окрашивания. Я вот уже не крашусь около двух лет, но я решила себе взять этот шампунь, так как он подходит для всех. Я думаю, что он и мне подойдет. Я обязательно потом поделюсь с вами эффектом, который произойдет или не произойдет, да. Чтобы вы знали, заказывать вам его или не заказывать. Потому что я все продукты беру, так сказать, как кота в мешке, я сама все выбираю и я тестирую все на себе. Это умывалка для лица церовая. Я думаю, что многие о этой компании слышали. И эта продукция даже продается в аптеках. Но я здесь, если честно, может быть нужно поискать, но в Польше я пока не нашла. И я решила взять себе, как видите, маленький объем для пробы. Это умывалка разработана дерматологами. Очищает и увлажняет кожу, восстанавливает ее защитный барьер. Деликатно воздействует на кожу, не содержит парабенов и не сушит кожу. 87 мл всего лишь. Но для того, чтобы ее протестировать, мне достаточно и такого объема. Следующая умывалка уже мужская. Я ее заказывала для Славика. Конечно, я ее не могу испробовать, хотя, может быть, и попробовать на себе. Очень хорошая. Единственная, после первого раза у него стянула кожу. Но я думаю, это из-за того, что нет никакой привычки к тому, чтобы пользоваться такими средствами. Здесь содержится экстракт бао и чая. Совсем без запаха, вообще без всяких отдушек, без ничего. Она вообще ничем не пахнет. Далее, следующую баночку, которую вы видите у меня в руках, это скраб для тела. Сразу начну с минусов. Я заказывала скраб для тела, но я думала, что он будет такой, знаете, гелеобразной консистенции, ну так сказать, привычной, да. А он пришел мне. Оказывается, он сухой, то есть его нужно уже прям в душе мочить и растирать на своем теле. Успокаивающие эфирные масла лаванды, ромашки, цветков апельсина и мелисы снимают повседневный стресс и общие симптомы беспокойства. Пахнет он просто замечательно, я еще его не пробовала, но я думаю, что на днях испробую и дам вам знать в следующем влоге. Следите за моим каналом. И э, здесь объем 340 грамм. Большая такая баночка. Я думаю, что ее также хватит мне надолго. И из таких косметических средств на сегодня это будет последний. Это тональная основа. Как видите, также маленький объем. Всего лишь 30 миллилитров. Опять же, начну с минусов. Что самое интересное, я как-то или не досмотрела, или я не знаю в чем проблема. Проблема. Он здесь без всяких дозаторов, без всяких там, я не знаю, дополнительных крышечек. То есть вы его открываете и как им дальше пользоваться, неизвестно. Тональная основа ложится очень хорошо, не пересушивает кожу. Десятый номер оттенок Classic Iori. И эта фирма очень хорошая. Если вы найдете тональный крем этой фирмы, обязательно покупайте. И еще мы на iHerb заказали несколько витаминов. Я себе взяла... Витамины эв, Конкретно женские витамины Здесь 90 капсул В этой баночке содержатся такие витамины Как витамин А, С, Д, Е, витамин К, витамин В6, фалаты, витамин В12, биотин Ну кроме витаминов еще вот есть Ирон магний даже употребляя по одной таблетке в день я чувствую какую-то знаете бодрость легкость у меня есть настроение я ну как-то более себя лучше чувствую и еще мы заказали витамины для славика но уже заказали в разных баночках это витамин d3 витамин а такой же фирмы как и у меня далее витамин е и витамин а b и c комплекс я о каждом витамине уже вам не буду рассказывать если вам интересно зайдите почитайте в интернете очень много информации и вы также можете узнать какие витамины конкретно вам нужны это вся моя посылка с айхерб но ну, а мы с вами отправляемся сейчас на кухню и я вам покажу семена чиа пудинг которые я делаю себе на завтрак для нашего пудинга понадобится Орехи и изюм, которые я замочила предварительно, приблизительно стояли 2-3 часа. В теплой водичке замачиваете, они настаиваются, впитывают в себя воду. Вы их хорошо промываете и они готовы к употреблению. Также семена чиа и натуральный йогурт. И теперь мы все это смешиваем вместе, оставляем в холодильнике где-то, тоже на часик на два и ваш завтрак или перекус готов сухофруктов у меня приблизительно 60 грамм вы можете взять меньше или больше на свое усмотрение семян мы берем одну столовую ложку вы найдите в своей стране что-нибудь похожее чтобы он был без всяких добавок обычный натуральный йогурт и я беру приблизительно пол баночки это где-то 200 грамм и теперь мы все это тщательно перемешиваем на усмотрение вы также можете добавить какие-то фрукты, например, банан, или клубнику, или манго. Также добавить мед, если вам очень нравится более сладкая такая консистенция. Мы вышли прогуляться на улице, было очень холодно. Ночью сегодня было минус 14, и озеро замерзло. Видите, люди ходят. И Славик хочет, чтобы мы перешли через озеро. Честно, я не знаю, получится у меня или нет, потому что я такая трусиха. Но нужно пробовать и бороть свои страхи. Вот недалеко от берега сделали такой небольшой каток. Дети вчера катались здесь. Но все равно стрёмно. У а Славика наоборот в кайф.